Добрый день, коллеги. Мы <laughs> начали этот проект да, с РСПП. Кажется, что сейчас очень актуально говорить именно ну, конкретные вещи. Да? Очень много сейчас рассказывают о личностном росте и тому подобное. У нас чисто конкретные будут лекции, небольшие. Мы провели с вами да, опрос, что вас интересует. И самое первое, у нас тема – это субсидиарная ответственность генерального директора и учредителя. На эти лекции мы будем ну, приглашать проверенных наших партнеров. И сегодня у нас начинает эту лекцию Дмитрий Игумнов. У него тоже группа компаний, у него очень интересная история. Он сам, ну, он сам о ней расскажет, но я считаю, тот, кто через себя пропустил, да? он лучше всего и разбирается в этом вопросе. Слышно, видно? Вот, отлично, теперь все слышно, видно. Да, вам слово. Да, я извиняюсь, у меня немножко отключилось, как обычно, форс-мажор. Все, я могу запускаться, да? Да, да. Ага. Отлично, да. Презентацию, если есть возможность там вывести, я, в принципе, пока могу и без нее начать. Так, ага, отлично. Так, в целом, ну шо, что, коллеги, давайте, наверное, тогда поговорим. Насколько я понял из цели данного семинара, в общем-то, основной вопрос, который вас волнует, это субсидиарная ответственность. В связи с этим хотелось бы уточнить, чтобы понять, о чем ä, говорить более подробно. Да? То есть не могли бы вы написать в чат, ä, какого рода субсидиарная ответственность? То есть именно вас интересует своя личная ответственность или ä, как кредиторов? То есть вы хотите привлекать своих должников. Если именно стоит, стоит задача понять, за что могут привлечь вас, как там защитить личные активы, как ä, уйти от этой ответственности, то давайте напишем там циферку один в чат. И я буду понимать, что, в общем-то, вот это основное направление, о котором сегодня надо поговорить. Если же задача у вас немного другая, да, там вы крупный бизнес или государственный бизнес, вы понимаете, что вряд ли вы там уйдете в какое-то состояние неплатежеспособности, и у вас задача больше, наверное, стоит в том, чтобы взыскивать долги с ваших контрагентов и привлекать ваших недобросовестных контрагентов в субсидиарную ответственность. Давайте там циферку 0, например, поставим. Так, вижу, да, пошли первые цифры. Угу. Где-то у нас сейчас 50 на 50, пока складывается картинка. У кого-то 0 и 1. Ага. В ходе деятельности компании требуется понимание и, и первого, и второго. Хорошо, давайте тогда примерно расклад понятен, то есть где-то 50 на 50. Давайте, наверное, тогда начну, в общем-то, с, с, скажем так, с описания ситуации для потенциальных субсидиарщиков. И потом в конце мы, в общем-то, посмотрим на эту ситуацию со стороны кредиторов. В общем-то, там будет, ну, на самом деле, Та же самая картинка, только с обратной стороны, плюс по пару моментов я уточню. Вот, а расскажу про себя тогда, начну рассказ первоначально. Так, только вот я не совсем понимаю, как презентацию листать. Да, непосредственно меня зовут Игумнов Дмитрий Вопросами банкротства я занимаюсь где-то с 2008 года. В 2011 году получил статус арбитражного управляющего. Ну, и, в принципе, в 2008 году общем-то, мы с партнером создали юридическую компанию «Сурэй». Занимались как раз банкротными процедурами. Достаточно неплохо, успешно стали рейтинговаться. В 2012 году попали впервые там в рейтинги Правору в сотню лучших юридических компаний России. Ну и постепенно, в общем-то, Занимали там разные места в этих рейтингах. До, до моего момента ухода из компании. Ушел из компании в 2014 году. Ну, в общем-то, был обычный такой корпоративный конфликт у нас. И который, в общем-то, вылился в то, что я, будучи арбитражным управляющим, снялся с некоторых процедур, которые оставил своему партнеру там вместе с компанией. Он на эти процедуры встал, тоже будучи арбитражным управляющим, и стал взыскивать с меня убытки. Там иск был заявлен на 50 миллионов рублей. Вот, причем иск был достаточно грамотно заявлен, то есть сначала он просудил, так как все документы по компании хранились у него, он подал иск ко мне первоначально о том, что я ему не передаю документы, просудил его, в общем-то этот судебный акт вступил в законную силу. То, что я не мог, ну, как бы де-факто, суд признал, что я ему не передаю документы, хотя я физически это сделать не мог. На основании этого судебного акта, в общем-то, последовал второй иск о привлечении, о, о взыскании убытков. Я был как арбитражный управляющий, с меня нельзя, нельзя было привлекать к субсидиарной ответственности, можно было взыскивать только убытки. И, в общем-то, где-то вот с 2014-16 год я во всем этом варился и, в общем-то, прошел все это на своей шкуре, когда ты понимаешь, что, в общем-то, ничего не украл, а самое обидное да? ничего не украла отвечать за что-то приходится вот и в общем-то направление деятельности было два в этой ситуации Первое это как бы позитивный сценарий исходил из того что справедливость где-то должна быть и я все-таки должен выиграть суд а второй сценарий он исходил с того что скажем так, пессимистичный, что потенциально меня к ответственности привлекут. И, в общем-то, второе направление деятельности было то, что называется защита личных активов. То есть я, в общем-то, занимался тем, чтобы минимизировать свои финансовые потери в том случае, если все-таки убытки с меня взыщут по суду. Вот. В шестнадцатом году мы, пройдя вот этот жизненный опыт, да, там, получив в шестнадцатом году, я, в общем-то, перестал гореть желанием быть как таковым арбитражным управляющим, стал эту часть проектов в своем портфеле сокращать. И сейчас мы к 2021 году мы в основном специализируемся на обособленных спорах процедуре банкротства. То есть мы занимаемся субсидиаркой, мы занимаемся оспариванием сделок, мы занимаемся оспариванием включением в реестр, привлечением тех же самых арбитражных управляющих к убыткам или защитой от убытков. И по итогам 2020 года, опять же, рейтинг право.ру проводил рейтингование, там где-то 25 компаний они выделяли, кто лучше всех умеет этим заниматься, и по количеству, и по качеству, и по размеру проектов, и мы там, в общем-то, в эти 25 компаний попали, в общем-то, можно сказать, вернулись в рейтинге, хотя компания «Игунновгрупп» как таковая, можно сказать, была ну, запущена где-то в 14-16 годах всего лишь. Соответственно, на текущий момент, если брать проекты где-то 90, ну, во-первых, мы делаем где-то 20-25 проектов по субсидиарке в год, из них процентов 90 – это именно защита должников от субсидиарной ответственности, процентов 10, то есть 1-2 проекта в год – это именно работа со стороны кредиторов по привлечению к липситарной ответственности. Такой расклад, он больше связан не с тем, что мы там какие-то предпочтения имеем, да, хотя мы ну, тоже имеем, вот, но больше связан с тем, что кредиторы зачастую не готовы там, оплачивать расходы, связанные вот с этой работой, которая непонятно закончится каким-то результатом или нет. Вот, это то, что, наверное... Реально очень большой объем проектов, которые, в принципе, не каждая московская там, крупная контора имеет в своем портфеле. Теперь давайте поговорим непосредственно о том, как привлекают три вопроса. Все, что касается субсидиарной ответственности, можно разбить на три части. То есть первое – это, если можно там перелистнуть в общем-то, по большому счету, туда регулируется, все, что касается субсидиарной ответственности, можно разбить на три блока. Во-первых, кого привлекают, во-вторых, за что привлекают, и, в-третьих, как, каков процесс этого привлечения. Мы по всем этим трем шагам, в общем-то, сегодня пройдемся. Но начнем с того, что субсидиарные ответственности могут привлекать в разных форматах. У нас по большому счету сейчас есть... Субсидиарная ответственность, которая предусмотрена законом о банкротстве. И есть субсидиарная ответственность, которая предусмотрена законом об ООО, об обществах с ограниченной ответственностью. Вот. И там, и там есть свои нюансы. И, в общем-то, мы сейчас сосредоточимся больше на привлечении к субсидиарке в порядке банкротного законодательства, потому что это, ну, скажем так, 95, наверное, судебных, 95% судебных актов, которые выходят о привлечении к субсидиарке, они выходят по банкротному законодательству. Вот поэтому здесь наиболее опасные риски. Соответственно, а потом в конце немножко затронем закон об ОБО, там тоже я коснусь того, как происходит привлечение. И, в общем-то, у вас будет уже полная картинка, за что вы можете отвечать и как этот процесс будет выглядеть. Вот, если можно, да, там на следующий слайдик перелистнуть. Соответственно, как, кого привлекает вот с этим вопросом, надо в первую очередь разобраться. Здесь есть достаточно существенные отличия. То есть у нас закон о банкротстве, именно в части субсидиарной ответственности, он капитально изменился в июле 2017 года. То есть до этого была старая редакция, назовем ее так. Сейчас действует новая редакция, и все, что мы будем говорить, я буду говорить именно по новой редакции, вот потому что, в общем-то, ну, скажем так, она уже на текущий момент применяется, по крайней мере, к новым правоотношениям. Те, которые были до 2017 года, еще старая редакция применяется, но тем не менее уже прошло там 4 года, поэтому можно исходить из того, что в общем -то, случаев, которые попадают под новую редакцию, все больше и больше. Соответственно, кого привлекают subsidiарная ответственность, кто в зоне риска? В первую очередь это генеральный директор, то есть это лицо, которое всегда отвечает по умолчанию. И вариантов открутиться, в принципе, у него там, ну, открутиться именно на основании, что он не управлял компанией, да, там отбиться от субсидиарки у него фактически нету. Во вторую очередь привлекаются бенефициары. Компании непосредственно участники бизнеса, акционеры и могут привлекаться лица, на которых, скажем так, наемные топ-менеджеры, на которых приказом было возложено исполнение каких-то обязанностей. Ну, например, в частности, можно говорить про, про главбухов, да, там хотят. Практика там по нему очень маленькая. Можно говорить, закон предусматривает корпоративный секретарей, например, кто там отвечает за ведение, собрания акционеров и вот эту всю корпоративную часть. теоретическим есть попытки привлекать и юристов корпоративных, но тем не менее все-таки основной зоне риска это генеральный директор, бенефициар и лица, которые, ну те же самые бенефициары, которые совмещают свое управление, свою деятельность с управлением компании на каких-то руководящих должностях. Там коммерческие директора, финансовые директора. Вот это. А третье, то, что в принципе пошел интересный такой тренд еще года, наверное, полтора назад, ну, где-то даже поменьше, наверное, год назад, начали привлекать в общем-то выгод приобретателей. То, что новая редакция капитально вот была в части изменена, то есть перешел вот этот случился переход от привлечения контролирующих должника лиц к выгодоприобретателям. По старой редакции выгодоприобретатели вообще не были предусмотрены в законе о банкротстве. По новой редакции можно привлекать выгодоприобретателей. И тут уже появляется такой очень большой простор для привлечения, потому что сейчас, например, есть практика, где под выгодоприобретателем понимают, Детей, например, несовершеннолетних, да, бенефициаров бизнеса. Например, практика, и он налоговая, кстати, ввела, потому что у них есть доступ к этой информации, они понимают на кого когда там оформлялись активы, они, в общем-то, выставляют налоги на эту недвижимость, да, на какие-то любые активы. Вот, и они, в принципе, понимают. И вдруг у его... Бенефициаров бизнеса у их несовершеннолетних детей там начинают появляться какие-то активы стоимостью там, 10, 20, там, 50, 100 миллионов. Вот понятно, что ребенок там 8-12-15 там, там, лет, он вряд ли себе мог успеть заработать, купить что-то. налога в общем-то, стали их характеризовать как бы приобретатели, лиц, на которых активы оформлялись именно с целью уклонения от их изыскания. Вот и практика сейчас такая массово формируется. Мы ну, еще немножко в конце тоже поговорим про тренды в будущем, которые будут, которые нас ждут. Вот. Но сейчас привлекают детей, привлекают, в общем-то, наследников, тоже практика такая есть. Ну и понятно, привлекают лиц, то, что напрямую являлись выгодоприобретателями. Например, есть какой-то Вася, который не является у нас ни руководителем бизнеса, ни бенефициаром, но тем не менее у Васи там, условно говоря, каким-то образом каждый месяц, например, отвозится пакет с деньгами, который обналичивается через ряд организаций. Да, если это налогово установит, вот, то она тоже будет его привлекать. Но это и условно говорю, если брать конкретный пример из нашей практики, у нас, например, привлекали к субсидиарке человека. Ну, предыдущая была такая, что несколько миллиардов сначала доначислили строительные компании налогов, вот, кого-то там, на кого-то завели уголовные дела, кого-то успели посадить, кто-то уехал, потом, в общем-то, налоговая стала, вела процедуру банкротства в отношении должника, в отношении этой строительной компании, и потом подала иск о привлечении к субсидиарке, и там она заявила порядка 10 лиц реальных вот этих руководителей строительной компании, и бенефициаров этого бизнеса, но также заявила еще одно лицо, которое формально никак, никакого отношения к этой компании не имело, оно было руководителем, Подрядчика. То есть эта компания работала на подряде, в основной строительной. И она в банкротстве не находилась, до начисления никаких ему сделано не было. Но руководители этой компании стали привлекать, э, сочли выгоды приобретателям. Почему? Потому что в период, когда тот период, за который компании строительной было донеслено несколько миллиардов налогов, в этот период у руководителя, субподрядчика появилась личная недвижимость там, на 200 миллионов. Хотя справка от БНДФЛ у него показывала, что у него доход там был в 10 раз меньше в те годы. Это первый момент. Второй момент, то, что наш клиент, вот этот генеральный директор, он учился с одним из главных бенефициаров. Они учились в одном институте, там, ну, фактически в одной группе. Ну, на самом деле, в одной группе, но с разницей в год. То есть один был старше другого на год. Вот, но они сочли это, как бы, в общем-то... Достаточно для того, чтобы подозревать, что человек был выгодоприобретателем, его тоже начали привлекать, сразу же заявили о наложении обеспечительных мер, наложили аресты там на все эти 200 миллионов недвижимости. Вот. И процесс сейчас до сих пор идет, уже два года идет в закрытом режиме, в общем-то, чтобы там не разглашалась информация, закрыли, перевели в закрытый режим, вот. и до сих пор этот суд рассматривается. Ну, то есть на самом деле приятного мало, вот, и... Но ну, опять же, о трендах, как, куда они развиваются, как с этим бороться, да, поговорим чуть попозже. Соответственно, сейчас, короче, если говорить про, того, про тот момент, кого могут привлекать, то привлекать ну, могут чуть ли не все, кто рядом с бизнесом как-то стоял. Там, формально характеризуя его либо выгодоприобретателем, либо контролирующим должника лицом. А для главбухов, например, ввели такое понятие, которое вообще отсутствует в законе о банкротстве, в главе 3.2, которое... Как раз описывает законодательную базу по привлечению к субсидиарке, там нет слова соучастника. Тем не менее, судебная практика для главбухов такое слово ввела, чтобы как-то их подтягивать. Например, Глобухов проводит как соучастниками действий генерального директора по искажению либо сокрытию бухалторской документации. То есть такая практика есть. Хотя понятие соучастника в принципе отсутствует. это весьма такая странная тема, но государству, короче, нужно взыскивать те налоги, которые. Государство доначисляет бизнесу, поэтому, в общем-то, практика под вот этого, скажем так, заказчика, она формируется. Касательно того, за что могут привлекать. Формально у нас есть три группы таких больших оснований, за что могут привлекать. То есть, первое, это привлекать могут за действия бездействия, которые привели к причинению ущерба кредиторам, если говорить юридическим языком. Второе, это за непосредственное искажение либо не предоставление бухгалтерской и корпоративной документации арбитражному управляющему и третье в общем-то за несоевременную подачу заявления о банкротстве в месячный срок с момента наступления вот этих самых признаков неплатежеспособности вот если можно следующий файл то пойдем по по первому основанию действия бездействия да, можно перелистнуть вот, соответственно, что понимается под действиями и бездействиями? Под действиями и бездействиями у нас в общем случае понимается вывод активов из общества. То есть нужно понимать, что сама по себе субсидиарка, она не возникает автоматически. То есть, например, компания стала кому-то должна денег, и тут же у гендиректора появилась субсидиарная ответственность, и он начал по долгам компании платить всем своим личным имуществом. Так не работает, то есть к субсидиарке, во-первых, привлекает только в судебном порядке, во-вторых, нужно доказать недобросовестность. Вот в чем заключается недобросовестность в случае так называемых действий-бездействий, которые привели к состоянию неплатежеспособности. Оно заключается, эта недобросовестность в том, что из компании выводились активы, за счет которых могли быть произведены расчеты с кредиторами. То есть в первую очередь выводились ну там движимые и недвижимые активы, Допустим, здание, которое стоит 100 миллионов, его продавали там за 10. Векселя, например, там Сбербанка по договору мены менялись на векселя такого же номинала, но выпущенные там помойкой да, какой-нибудь, то есть заведомо, заведомо неоплаченные векселя, по которым не будет никакого возмещения. По договору цессии, например, продавались права требования к другим там юрлицам, да, которые в общем-то, были ликвидны, по которым могли прийти деньги. То есть основная история это именно вот установить такое правонарушение.